Что у нас здесь? А здесь у нас новый DJI Air 2S Ребята, это не реклама У меня до этого был Mavic Pro, старенький, уже налетал он свое Я не профессиональный обзорщик, ничего такого я просто делаю обывательскую распаковку. Здесь, значит, отдельно что-то. Quick Start Guide. Вот так вот это все выглядит. Прикольно. Аксессуары. И вот такая сумка, вот такая сумка. Она поприкольнее, чем сумка моего малика про. Начнем, пожалуй, с дрончика. Меньше он, конечно, значительно. Классный. Полегче, чем первый. Полегче, чем первый. Так, без винтов пока. Видите, тут такие заглушечки. Здесь значит дальше идет коробка. И здесь вот это у нас. Он уже наверное Родолаев. Что это такое? Зарядное устройство. Очень компактное, очень аккуратное в отличие от Мавика Про. И легкая батарея дальше видим. еще одна батарея это батарея она толще конечно чем она уже но получается такая она плотненькая по сравнению с моим предыдущим Средное устройство вы поняли, да, что у меня с аккуратностью все отлично. Это еще тройная. Сюда подключается, получается, вот эта вот хрень. Да. Сюда подключаются все эти зарядки. И вот так, стоя. Это компактная на одну батарею. Это все винты а это у нас что я ребята не знаю что это О, вот оно что это ND фильтры вау вот это ребята круто это коннекторы для нашего с вами пульта. Тут еще вот ребята, а их не заметил, вот они где малыши. Тут еще два оказывается внизу. Сейчас я оставлю все это на зарядку, чтобы потом завтра все это апдейтить. Потому что 100% уже год, наверное, этот дрон никто не трогал, никто ни к нему не прикасался. Уже вышло миллион обновлений, которые будут скачиваться целый час. Я это буду сейчас делать, заряжать, скачивать обновления и потом будем тестить. Если какие-то профы. увидят мой этот чудо-обзор, скажут, откуда ты свалился вообще. Мастер этих. ком, Мастер распаковок. Что написано? Сразу же на батарейках было написано, зарядите все батарейки перед тем, как впервые использовать дрон. В принципе, очевидно, да? Я думаю, что это, этого даже, наверное, не надо было объяснять. Здесь дырочка под USB-шник. Это, естественно, тыкается сюда, как и в прошлых дронах. Да, кто не знает, здесь, когда крепишь, видите, оранжевые к оранжевым по диагонали, а те, у кого нет здесь э, оранжевых кругляшков, их тоже по диагонали, но в соответствии с э, их вот этими моторами. Моторы A, им два мотора B.